Я вас не распознала. Чтобы а? сфотографироваться для распознавания полицейского, скажите, что я твердо сфотографировался. Вы меня запомните? Вы что, меня домой не пускаете? Все. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографирую. Вы что меня мазните? Своей квартиры. А? 57 квартира. Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. 17 дом 57 квартира. Смотри, Чего а меня уточнение. не нужно? Квартира что? номер. 50. Ответьте, да. 17 или нет. дом, 57 квартира. Ты ч, ответьте, да или нет? Да. Откройте. Ставьте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки. И посмотрите прямо в нее. Держи. Через три часа. Я вас сфотографирую. Три. Два. 17 1. дом. 57 квартира. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Я Повторяю, «Мой меня дверь. До свидания. Желаем удачного пользования. Пускай меня домой. Хуй... Я вас не распознала. Чтобы ага. сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите. А что у меня трестер и позамасса? Я вас не поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания фото. по лицу, четко скажите фото. Фото есть у меня трэстертом. Назовите номер своей квартиры. Моя квартира. Пятьдесят моя Уточняю. Квартира номер. Пятьдесят. Ответьте, да или нет? Да. на пошёл на На расставленные руки и посмотрите прямо в нее. Через три секунды я вас сфотографирую. Три, два, один. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение МОЙ, дом. А деньги, б**, мой б**, УМНЫЙ ДОМ. До свидания. Желаю удачного Пошли. пользования. Пошли, деньги заплатил, да? Ну что меня не пускает?